Что я хочу, чтобы они говорили, да, про Путина, про Единую Россию. Говорить об этом на дебатах, к сожалению, яблоко это не делает. Поэтому выбирая между Яблоком и Парнасом, конечно, Парнас. Спасибо. Спасибо. Тут вот пишет Мальцев лох. Ну, у меня родственники. Сильно стрелял. флох, да. Ну, Бродского района. Ну, конечно, лох. А что же? Почему нет -то? Отношение к партии роста. Можно я отвечу на это? Да, да, да, это отвратительная да, партия. Очень... Просто липовая отвратительная партия, к счастью. К огромному счастью, вот мы делали социологию по стране и по России, нет такой партии, несуществующая липовая структура, там откопали стюардесу, вот то, что называется, -то Сергей Станкевич, мне вот интересно, ему самому не стыдно в этой партии роста участвовать, какой-то демократ первой волны, очень известный человек, может быть, человек-легенда, он был, по-моему, председателем Моссовета, да. да, зачем ему это надо, даже, да я не понимаю, даже зачем Хакамаде это нужно, участвовать в этом фейке, но, к счастью, он не замечен людьми, я надеюсь, что они ничего не получат что-то на них Леш, а Дим потапенко, как да, ну потапенко выступил хорошо его видео я видел я тоже шерил эти видео и говорил правильные слова он, я удивлен что он участвует в этой ну мне кажется там просто э, ну, такая комбинация там их кремля развел или сам этот титов лидер партии прогресса на обошел ких-то людей сказал давай вперед у нас там деньги еще что-то э, ну с другой стороны, люди не дураки, как их можно развести, но вот они сами зачем-то решили поучаствовать в этом фейковом проекте и надеялись, что вот они вот сейчас, им там Кремль немножко приоткроет крантик, даст немножко телевидения, и они прям выскочат. Но штука в том, что избиратели оппозиционные, они же все-таки хотят быть спойлерами оппозиционных партий но они не такие идиоты они отличают настоящее от вот такого суррогата, поэтому мне кажется партии прогресса ничего не светит, мне жаль, что Потапенко там участвует, Алексей Лидер партии «Прогресс» Алексей Навальный, я тебе напомню. Да. А ты говоришь партия «Прогресс»? Партия роста. Поговорил? Да. Извините, пожалуйста. Все, что я сказал плохое, это имел в виду про партию роста, «Партия прогресса. Голосуйте за нее.